Всем приветик. Так, сегодня тема чувства женщины. Ну, давайте вот так вот я сейчас сделаю. Так, выбираем. Вот, и смотрим. Счастье. Женщина находится в чувствах счастливых. Также женщина сама является источником счастья и хочет, чтобы счастье также вокруг нее было. Всем пока.